Ребят, всем привет! Я рад видеть вас на моем канале. Данная тема видео будет э, основана на том, как же оформить автомобиль в новом 2022 году. Э, я уже все приготовил, все документы подготовил для оформления. Итак, давайте я вам покажу, что же нужно для того, чтобы оформить автомобиль в МРЭО ГИБДД. Итак, ребят, вот так вот выглядит э, договор купли-продажи. Это обычный рукописный договор можно еще также оформить у нотариуса, сделать договор купли-продажи. Либо можно оформить очень много контор, кто занимается страховкой. и Практически каждая контора также выписывает договора купли-продажи. Смотрите, в договоре купли-продажи вы должны будете обязательно указать продавца и покупателя. То есть вас заполнить все данные об автомобиле. Обязательно все должны проверить, чтобы все было правильно заполнено. Лучше проверить несколько раз. Также должна быть подпись продавца и подпись покупателя. Если вы покупаете не у собственника автомобиля, допустим, у перекупы, либо у третьего лица, кому продал собственник, можно сделать два договора купли-продажи. В этом договоре будет собственник вписан и тот человек, который продает вам автомобиль. То есть от хозяина к нему. А второй же договор вы будете писать... От того человека, который, который вам продает. Он будет в данном случае продавец. И будете уже вписаны вы в договор. То есть в этом ничего такого нет. Он просто оформляется по двум договорам купли-продажи. Смотрите, диагностическая карта. Диагностическая карта сейчас при оформлении в 2022 году в МРАИО ГИБДД не требуется. Также обязательно вам нужна будет страховка на автомобиль. И самое главное, перед покупкой автомобиля вы должны полностью проверить ПТС. В данном случае я здесь второй хозяин. То есть вы должны полностью все проверить, все данные, чтобы номер двигателя, модель двигателя совпадала с тем, что стоит на автомобиле. Чтобы ВИН-номер не подвергался ни коррозии, ни чему-либо прочему, какому-то изменению. И обязательно посмотрите... Допустим, вот сейчас автомобиль я уже оформил на себя. Здесь должна быть роспись предыдущего собственника. То есть здесь уже я собственник. То есть не забудьте, чтобы при продаже стояла оригинальная подпись собственника при покупке автомобиля. И также вам понадобится свидетельство о регистрации на автомобиль. И вот, ребят, когда у нас все документы уже собраны, Договора написаны, все сделано. Теперь мы перемещаемся в МРЭО ГИБДД для оформления автомобиля. Данный автомобиль я буду оформлять в МРЭО ГИБДД автокомплекс «Победа». Это Калининградская область, город Калининград. Давайте же посмотрим, какие моменты и нюансы могут возникнуть при оформлении автомобиля в ГИБДД. А перед просмотром видео не забывайте ставить свой лайк. И подписываться на канал. Так что всем приятного просмотра. Погнали! Итак, с документами уже практически вся волокита закончена. Я сейчас сдал все документы, мне выдали акты, акты сверки. То есть сейчас я пришел на парковку в свой автомобиль, мне нужно поднять капот и дождаться инспектора. Инспектор пойдет в 2 часа, то есть через 15 минут. Через 15 минут инспектор выходит, видит то, что на парковке осмотра у меня открыт капот. Ну, соответственно, понимает то, что я приехал на переоформление, подходит, сверяет номера, сверяет номер двигателя, ВИН-номер автомобиля чтобы все было в порядке и после этого после его подписи я уже еду сдаю документы на переоформление то есть сейчас у меня получается заняло времени где-то в районе 15 минут я приехал за 15 минут все сдал сдал все документы вот все это рассмотрели как вы видели очереди практически на оформление нету на это у меня ушло 2200 рублей за услугу МРЭО и 850 рублей госпошлина ИБДД сейчас ждем осмотра Приезжаем небольшое расстояние и заем документы. Кому интересно будет, можете поставить на паузу график работы МРАО. А кто крайний на подачу документов? Здравствуйте. Вроде, да. Вообще. Все, ладно, достанем. Еще горячий СТС. Ну вот, ребят, как вы уже заметили, поставить на учет автомобиль, это не, так уж, не такая уж и долгая процедура. И не особо затратная. На все у меня ушло 3050 рублей. Ну, не считая страховки на автомобиль. Так что, если вам было интересное видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь э, на канал, переходите на канал, там много разных видео по восстановлению и ремонту автомобилей. А у меня все, с вами был Алексей Бабкин, всего доброго, пока!